Снимаемся, снимаемся, вот нас обловил Володя. Обловил уже. Только начал. Только начал еще облавливать. Ох, вот эти сказочки, ох, вот эти сказочники. Гаити, гаити, небыль мои в какой гаити. Мы в некотором роде не совсем гавайцы, скорее даже совсем не гавайцы. А мне надоело все, скучно, хочется запросто с народом, как ты. Простыми парнями, какие у нас на каждом шагу! Средства у нас есть. У нас у не Где взяли? Давно здесь сидим. Правильно. Будем ждать. Давай. Ой, как я очень это богатство люблю и водаю! Я люблю. Никогда не пей ой, эту гадость! Ой, ой, ой, ой, ой. Привыкнешь? И жизнь твоя не будет стоить ломаного центра Сидите, <свист> сидите Запомните, джентльмены Эту страну погубит коррупция <свист> <свист> <свист> <свист> Потому что совместный Клянусь своей треугалкой Ну кой черт занес вас на эти галеры? Вы ее? Ну-ну <свист> Но вы ее Но. вожделили? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Но как вы спелись? Да. Всем привет. Мы в Буде. Добрались замечательно. Дорога на четверочку. На Местами шли 90. 40 минусов. Да. До, до, до перекрестка Т-образного нормально, а вот там там дальше похуже. Кстати, дорогу между Уной и Удой действительно сделали. Никаких ям, все ровно. Но это не значит, что люба стало больше ловиться. Первый участок Когда есть, тогда нас нет. Когда мы есть, и ее нет. Да. Получается. Но мы, я думаю, что возьмем свое. Дождемся, дождемся воды. Ждем. Следующее включение, когда уже у каждого будет килограмм. <сíts> <сíts> <сíts> То есть на следующую рыбалку Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия Вот так всегда На самом интересном месте